Всем привет, дорогие друзья! С праздниками вас всех, ребята! С Пасхой, с, с, с майскими всеми праздниками. Вот. В этом ролике я, короче, хочу показать, как мы съездили на рыбалку с дэном Ну, вода холодная, конечно, рыбалки особо такой не получилось. Ну, меня отчетик вам предоставлю, покажу. Заходите канал, на канал дэна своя рыбалка там у него более, более продвинутая видео есть. Ну, а у меня такой кусочек был, я просто ехал отдыхать, да? Страшная. Ладненько, ребята, встретимся непосредственно на водоеме. Тут настраивает уже удочки, ребят, так что все уже закормил, Денис. Шарики запулил. Пару штук оставил на всякий дети. Ага. Но мы попробуем. Будет что клевать, не будет. Вы не переключайтесь, смотрите, рыбалку. так ребят насадил червя не знаю пока поклевок не видать так ребятки на червя что-то тут не хочет сейчас мы попробуем зацепить кукурузу кукурузик хватит На червя не клюет Ребята, карасик. Смотрите, ребята, какого карасика замутил. А. <соединяющий> так, камера. Вот первый карасик, ребята. Отпустим его. Опа. Пусть живет. А зачем? кормить, Дениску в офис не пустят без рыбы. Так, ничего, ребятушки, еще заброс. Кидай прям недалеко, вот тут он взял. Пока Дэнло обловил своя рыбалка. Он пока ноль, я одну уже поймал. Так, ладно, включимся при следующей поклевке. Какие красавцы, ребят, смотрите. Какие красавцы. Ох, ребятки, вшки, рыбалочки у нас такая вот сегодня плохенькая, плохенькая, да, получилось. Пормали, поймали по пару карасиков, интенсивно, да. Ребята, хотел вас поздравить, ребята, с 1 мая, с праздниками. Самое главное. Ну, а о чем мы выехали сейчас, посидели, отдохнули, подышали, как говорится, свежим воздухом. Дэн тут уже пробует все, что возможно. Это вы к нему на канал перейдете и посмотрите, что у него там получилось. Поздравьте Дэна, своя рыбалка. Кстати, с днем рождения, 3 числа у него день рождения, ребята. Вот, поздравьте в комментариях, напишите. Да, Дэн? Вот такое, ребята, видео было небольшое. Ну, в принципе, снимать особо не было. Ну, рыбалки не было пока. А как будет рыбалка, мы приедем еще сюда обязательно. Вода прогреется и будем ловить, как говорится. Показывать вам, как надо ловить. но это была первая рыбалка в этом году. Всем пока, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.